Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Проект «Полезная привычка за 21 день» Делаем утреннюю зарядку 5 плюс 5, вышел на финишную прямую. Нам осталось заниматься всего 4 дня, а сегодня совмещаем приятное с полезным, делаем красивые, стройные, подтянутые ноги. Начинаем с небольшой разминки, встряхнем колени, сделаем вдох-выдох, потянемся руками вверх-вниз, удлиним наше тело. Теперь поставим стопу на полупалец, одну и другую, и повращаем, покачаем подушечки. Выполним круг плечами. Сведем плечи, раскроем грудную клетку, сделаем вдох, выдох, еще раз так же. И удлиним бока вверх. Оставим руки вверху и потянемся руками вверх. Правый левый бок удлиняем. Опускаем руки вниз, выполняем круг плечами и делаем шаг шире. Переход вправо, здесь задержали положение. И влево. И снова поменяли, задержали. Стопы плотно прижаты к полу. Тянется бедро внутри. Теперь небольшой переход на пятку. Разогреваем Голеностопы и икроножные мышцы. Тянемся вверх, выдох вниз, делаем шаг вперед и уходим в выпад. Полностью прижимаем стопу сзади к полу, растягиваем икроножные мышцы. Возвращаемся в центр, делаем небольшой шаг и Переводим одну стопу на полупалец, рабочая нога в колени пружинит, колено уходит в сторону пальцев ноги и чувствуем, как у нас работают мышцы бедра. Согреваем, разогреваем их, продолжаем готовить к работе. В другую сторону также. И снова меняем сторону. Опорная нога пружинит в колени, рабочая нога на полупальцы. Другая сторона также. Шаг удобнее для вас. Держите центр, держите пресс, конечно же, держите пресс. Теперь мы шагаем вправо-влево, переходим в склад. Небольшой такой присед, таз назад, плечи вперед, вес на пятках. На выдохе одна и другая сторона. Помогайте себе руками, здесь будут работать мышцы бедер, будут работать мышцы ягодиц, мышцы плечевого пояса и мышцы вдоль позвоночника. Стряхнем наши колени и шагнули вправо. Остались в приседе, увели руки назад, стопы стоят широко, будьте внимательны. Теперь слегка пружиним ягодицами назад. Вот здесь будьте внимательны, у вас не должна работать жестко передняя поверхность бедра. Вы должны чувствовать ягодицы и бедра сзади. Держите пресс, смещайте вес на пятки. Теперь поднимаем одну стопу на полупалицы, продолжаем пружинить ягодицами вниз. Ягодицы как будто садятся на стул. И другая нога также. Поднимаемся вверх чуть-чуть делаем шаг шире и снова широкий шаг и пружиним ягодицами вниз. Шаг чуть уже продолжаем пружинить ягодицами вниз, как будто садимся на стул. Помните, что передняя поверхность бедра не должна брать на себя всю нагрузку. Теперь стопа на полупалец пружиним, другая нога. И теперь круглой спиной поднимаемся вверх. Делаем вдох, выдох. Чуть-чуть тянем спину, круглая спина, прямая спина. И слегка растянем мышцы бедер. Выводим одну ногу вперед на пятку. Опорная нога у нас присогнута, мы на ней сидим. Можно взять себя за голень, можно за лодыжку. Меняем ногу. Тянется задняя поверхность бедра, тянется икроножная мышца. Они у нас с вами только что поработали. Круглой спиной поднимаемся вверх, делаем шаг шире. Разворачиваем носки на 45 градусов, переходим вправо. Смещаем вес, левую ногу полностью выпрямляем, прижимаем к полу и теперь левой рукой тянемся, удлиняем бок, наклоняемся вправо и не заваливаемся на опорную руку на бедре. Переходим в другую сторону и точно так же сначала бедра тянутся, потом удлиняем бок и помним, что на опорной руке мы не висим. Возвращаемся в центр. И я уверена, что вы не заметили, как пробежали 5 минут. Ну а если вам пора бежать на работу, я вам желаю хорошего дня. Продолжаем работать с ногами. Вот здесь можно взяться за спинку стула и мы раскрываем наше колено. Колено вывели вперед и раскрываем его в сторону. Чувствовать мы должны ягодичную мышцу. Можно взять, положить ладонь себе на ягодицу и чувствовать, что у вас... Работает именно она. Колено вывести вперед и разворачиваем колено в сторону. Старайтесь, чтобы таз при этом оставался развернут вперед. Живот подтянутый и не переносите вес на опорную ногу. Расслабили колени. Встряхнули их. Сделали шаг шире. Разворот и уходим в выпад. Выпад. Замечательное упражнение, дает возможность хорошо проработать мышцы бедер и ягодиц. Подтянуть ягодицы, сделать их более упругими. А универсальное упражнение для любой формы ягодиц. Разворот, выпад. Разворот, выпад. Останемся в центре, слегка встряхнем стопы. Теперь сделаем шаг шире, уйдем вправо. Опустим грудную клетку на ребра. Теперь можно перейти на другую ногу. Здесь у нас переход с одной ноги на другую. Спина прямая. Теперь круглой спиной поднимаемся вверх. И снова прорабатываем мышцы бедер. Рука на ягодицы, опорная нога в колене мягкая, таз развернут вперед. И мы разворачиваем рабочую ногу. Вывели колено на уровень таза, можно чуть-чуть ниже. И вы будете чувствовать, что у вас разворот за счет мышц ягодиц. Не стремитесь развернуть как можно дальше. Просто постарайтесь почувствовать, что у вас работают именно ягодицы. Потому что если вы будете разворачивать Чуть больше включится в работу поясница. Этого нам не нужно. Она и возьмет на себя нагрузку. Другая нога. Разворот. На выдохе. Таз держим. Пресс И чувствуем, как у нас работает ягодица. И получайте удовольствие от движения. Почувствуйте, как работают ваши мышцы. Просыпаются ваши мышцы. Последний раз также. Теперь мы встряхнули руки, ноги. Теперь мы опустились вниз, опустили грудную клетку к бедрам. Можно выпрямить колени и копчиком тянуться вверх. Можно присогнуть колени. Если чувствуете, что под коленями очень некомфортно, оставьте колени присогнутыми. Поднимаемся круглой спиной вверх. И снова будем выполнять выпады. Шаг широкий. Разворот в сторону. Уходим в выпад. Снова работают бедра и ягодицы. Молодцы еще. Я уверена, что у вас все хорошо получается. И еще немножечко. Тянитесь руками вверх. Если сложно уводить руки вверх, оставляйте их на бедрах или внизу. Последний раз также и перешли в глубокий выпад. Другая сторона также. Теперь сделали вдох, выдох, округлили спину, круглая спина, прямая спина. Снова вывели вперед одну ногу, поставили ее на пятку и начинаем тянуться. Тянем носок к колену, тянем икроножную мышцу заднюю поверхность бедра. Другая нога также поменяли ногу. Круглая спина поднимаемся вверх, делаем шаг шире. Раскрываем носки на 45 градусов, переходим вправо. Удерживаем положение, левая нога полностью выпрямлена в колене. Удлиняем левый бок, держим это положение и переход в другую сторону. Удлиняем бок.